Губернатор Калифорнии Гэвен Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорнии из-за вспышки оспа обезьян. Штат уже получил более 61 тысячи доз вакцины от оспы, но этого оказалось недостаточно. Поэтому власти пообещали сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз. Стоит отметить, что вирус начал набирать популярность на мировой арене в мае 2022 года. Так и в России появились первые случаи заражений. Чаще всего это были люди, вернувшиеся из поездки по странам Европы и обратившиеся к в медицинское учреждение с характерными симптомами. На самом деле название оспа обезьян не очень удачное, потому что в первую очередь это вирус грызунов. И уже и человек, и обезьяны заражаются от разнообразных грызунов. И он сейчас вот проходит период адаптации к человеку и, собственно говоря, переносится с одного человека уже на другого. То есть тут в данном случае грызун как объект Перенос этого вируса и живой природы к человеку уже и не нужен. Этот вирус уже между людьми распространяется, но, к счастью, не очень хорошо. То есть э -э Коэффициент репродукции этого вируса значительно меньше, чем, например, у коронавируса или там, вируса гриппа. Оспа обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части. Тела. Тяжелые случаи болезни обычно возникают у детей и связаны с продолжительностью контакта с вирусом, состоянием здоровья пациента и природой осложнений. Вероятность того, что носитель оспа обезьян передаст свое заболевание, в том числе ребенку, она была не нулевая. Люди общаются с другими людьми и достаточно близко это вообще не может происходить. Поэтому это могло произойти и произошло. Да, действительно, теперь мы знаем, что оспа обезьян у детей тоже бывает. Более того, я вам скажу, есть уже работы, которые оценивают эффективность вакцинации, распространение оспа обезьян у беременных, например. То есть у самых разных групп населения это заболевание может возникнуть, если они контактировали с больным человеком. Количество случаев заражения оспа обезьян в мире превысило отметки в 20 тысяч. Они зафиксированы более чем в 70 странах. Не исключено, что в России тоже произойдет рост заболеваний. На этот случай для профилактики оспа обезьян уже одобрена двухдозовая вакцина на основе модифицированного вируса коровьей оспы. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.